Обучение чтению по методу Льва-Штернберга. Уровень 1.2. Один слог слияния. Темп быстрый. Выполни это упражнение, не глядя на экран, просто на слух. Задание. Быстро назови начало слова. Маска, пальма, облако, ножницы, утка, гусь, иглы, нитки, девочка, белочка, дыня, тыква, аист, наволочка, волк, хор, бусы, душ, рыба, лыжи, кепка, репка, юбка, рюмка, мячик, ящик, Дама, тапки, солнце, зонтик, курица, луковица, диск, тигр, галстук, кактус, кошка, ложка, жук, шуба, месяц, перец, вишни, мишка, Тетерев, череп, банка, санки, бочка, шорты, мышка, шишка Веник, лейка, листик, письма, жаба, заяц, домик, тортик, зуб, сумка, зебра, сердце, люстра, Тюбик, чайник, дятел, лампа, ванна, голубь, молния, муха, пушка, рак, царь, повар, робот, Туфли, ручка, гиря, кисточка, бык, сыр. Для продолжения тренинга перейдите к упражнениям более высокого уровня.